так ладно О, еду купили так, печенье а, тахиный пирог. пирог удивительно странно у меня в доме никого нет обычно тут толпа бригада уф собирается эти два балбеса забыли зайти ко мне и что мне выходить приходится <соцентричь> какое время Привет, мама. Каждом... Да, Вся дедушки сходить. Хорошо. А, ладно, я сам разберусь, где он живет. Где-то здесь. Забыли, Забыли, Может, Забыли там. зайти. А что у меня не сохнуть должны? Пироги, торты. торты. Какой дом? Торты. Хорошо. Ты, ты про кого? Так, дом... про, про такого старого пек? Не могу. Да, я что не знаю, выражаю? как мой дедушка выглядит вообще. Да я не знаю. А, около меня живет. Мом, Сабина, ну, по мере, вы отец, почему забыли ко мне поликам? зайти? Как да может это какой-то какой мужик. Надо встретись пойти. Может вы пойдете? А, кстати, вон он. Да я, не... да я не знаю, вдруг не... А Что-то всех ругает там, сказал. Ругает, там все. Ой, что вот что это делаете? за здание? Ой, капец. Это Куда потом... вперед, с стариков бежишь? Пожилым надо пожалуйста. уступать. Я говорил, что он Пожилым надо уступать, я в возрасте. Блин, вот в возрасте. Нет, тук-тук-тук-тук. Строим. Вон из дома, я вас не приглашаю. Да я внук, внук. Ваше. Внук, племянник. Я ваш внук. У меня сегодня внук придет тышь. Да я внук. А эти кто? Ну-ка, внуки, вышли отсюда. Да его кот. Вы или не внуки? Он не мой кот, он динозавр он кот да. динозавр. не Ишь! Люблю котов больше собак люблю. Вышли, фу, фу кот. кот. No. Я люблю собак больше чем котов. По а тебе видно. Внук то есть. Папашке да. бы я твоим. Не хозяин Забыли торты и торты забрать. Торты. Кот. Так ты к ним вот. ходил за. А. Затем чтобы они. П Погоди. А ты че семками вон, питаешься? Вон, вон. Да вон, вон. на диете. Дед все хватит. Это поставка. Вообще деньги мне не платят даже. Вообще, Я заплачу. Мне есть ноль тысяч всего лишь. Погоди, я то там мяукает? Твое, Коты, ну молчать. Я же не молчал я сегодня наглое лицо. Только ты без очков был. Ну тоже наглое лицо было. Нахал ну, такой. Ладно. Ты чё? Двухличные? У тебя два лица? Нет. Чего Но... я сегодня встречал похожего на тебя? Ну это у тебя может быть глюки. На помойке лази там по скалам моим любимым. Какой-то человек похож на тебя. По скалам. Я у тебя тут торт съем. меня поправлять ещё вздумал. Да я тебе вообще не поправляю. Ты че? Успокой там кота, арущи Держи. Иди в гости с подарок, друзей. Эй, друзья, нате вам кондитерскую посыпку. Я не Выйдите. А, а, да, я я думала, кот, мне, я кот твой. меня подводит. Вот конфеты я же хотел тебе дать. Да все, хватит, у меня места а, нет. Мне нужна твоя помощь внучка. Какая? Вы мне должны принести очень много ягод, очень много ягод. И я вас озолочу. Подбирай. Очень много а, ягод. Мне нужны ягоды, их секунды, очень секунды. много. Хорошо, Затин. мы скоро да, придем. Аа... Ягоды разных видов. По, по три по... Пость... Не волнуйтесь, у меня есть. Разных видов. Каждого по... вида. Buy, <es monter posible> Заткните там этого кота Шарова. Я вообще-то твой кошара люблю. Ты не мой кошара. Я Это твой кошара. Кошар. Мои твой, твой любимый кошар. Кошар. Чик. Нет. Не дай бог. Дед, я принес кошер. Молчи вообще. Дед, дед за пенсией пошел. Нет, у меня дед, сегодня все нервы на песню. Дед за пенсию. Дед, я, я все, все принес. Дед я принес Дед, я, а -а -а. я скую. Скоро... Вот, смотри. Кот. Ладно, Разорался тут. Я, такое, я такое. вот заболел. У не Это же не каждого вида. Во-первых, нас... малин. Ладно, малин да. А у меня Это не на каждого на вида. Нервах. Еще не хватает. Это черники, нет? ежевики, э, винограда Дед, и мишни. Вот, скидывайте. Пойдите в сундук положить. Хорошо, я ладно. Лучше. Быть. Я тебе уже дал. Держи. Мяу. Только я тебе сейчас Адрианда. Держи. Мяу. Кот не получит, он мне ничего. Мяу. Мяу. Ой, кот. Хороший, идите, купите себе по конфетке, всё. Кот, иди ко мне, будешь со мной жить? Да, всё. Всё, всю пенсию Продажный кот, иди отсюда, фу. Короче, несешь мне пешимов, всё. Я пока пойду, этот, за другой пенсией. Выбью из них пенсию, вот раньше пенсия ты сейчас разобьёшься, да чёрт торт кот! Ты торты положу. Кот, Ня я... Я... Я... Я... кот лови меня! Ой. Куда кот, бы торт подставить? Ой, кот, я тебе приручить ушел, ушел Ой, вы о, тут что ты делаешь? Ничего себе склад. Склад Деду, да. привет. Да дед дал. Он с ума сошел. А что она говорила? Да кот! Ничего она не говорит. Или я скотчем закрою? Адриан, иди в свою комнату, пожалуйста. Пойдем. Иду. Те, кто пройдут за нами, расцарапаем. Расстрелять? Кто у меня, у меня, кто у меня а конфетки нету. есть, буш? нет, я не люблю конфетки. Они карамельные. Да. Ну, так ты не задумываешься то, что, ну, талисман Клеверов, который есть в нашем городе и который и у нас еще бражников, тут дофига. Тебя расстреляют, дурачи. Тебе как-то. Вот это пофиг на это. Сейчас смотри. Ну, найдем его. уверен что мы его не найдем, они не бражники. Нет, это не для котика. А может его уже кто-то нашел? Да, короче, ты я сейчас лазить? пойду поспору, да, и пойду искать. Ну, так. Ой, что ты лазишь у меня? Кто, те, кто то разрешал. Одну взял. А ты разрешение спросил, ты у себя дома находишься? Мяу. Здравствуйте. Привет, что с тобой? Ничего. Ладно. Мяу. У тебя есть лопата. Хочу кота лопатой греть. На. Да. Поешь ка нет, нет. Ладно, надо идти, будет спать. Хорошо, первый да. раз увидел своего дедушку. СМС мистер... Ну. Так. Пора трансформироваться. Не время спать. Тики, Давай! Привет. Где ты? Ой, наконец-то да ты пришел. Извини, были делишки. Да ладно. А, этот... Короче, катастрофа, катастрофическая катастрофа, катастрофическая катастрофа, катастрофическая катастрофа. Я уже понял, что какая-то катастрофа. Переходи к делу. Ну, это не катастрофа, большая проблема. Талисман... Так, а зачем ты говорил катастрофа, говорила? Кто клевера талисманы нашли? Кто? Я откуда я тебе не, не могу это сказать? Тебе сегодня, хотелось... хотелось... тебе сегодня дед говорил. Тебе сегодня дед говорил. Помнишь то, что какой-то чел ходил, а, похоже на тебя? Вот единственная подсказка, Феликс. Не думаю, почему сразу Феликс? Почему не может быть оставшийся Адриан? Их ты же знаешь, в цех ли ты избавился. А вдруг какой-то нашел опять лазейку сюда, шел сразу на Феликса. Тихо. Вот. Плюс к всему этому я так уж и быть могу сказать, сказать. Что ты можешь могу сказать? Могу сказать силу Клевера. Могу сказать силу Клевера. Это там, там где-то ребенок плачет. Короче, сила клевера, он может выбрать любую силу. Любую силу вашего талисманов. Все, мне пора. Ты че подслушивал? Ты что, на халате? Ну а что ты тут стоял, раз не подслушал? Да, да не может быть это какие-то реальности как прошедшего, да, будущего или настоящего, или пошёл. из других Куда? измерений, потому что мы прогнали их всех. Тут бах. Нет, так это Феликс, урод такой. А Ладно. Феликс, чтобы... Да, вечно, на на ночной патруль пришел. Да я вот я никого спрашиваю. не вижу. Я Нет -нет. Пойду в воде посмотри, у нас Береги меня. А то Ладно, надо будет идти. Так, здравствуйте. Так, заходим сюда, выводим пароль, прыжок, тики, <толкненько> иди трансформация и выходим отсюда. Все. Ты что за чучело? привет ты ж кто ладно пойду спать смотри